Так, всем привет, Злата Александровна Здравствуйте. Александр Суднов, Александр Валерьевич Суднов, Валерьевич Суднов. вы послушайте, мы поговорим. Угу. Вопрос у меня, как я тебе говорю, про схему, когда человек приходит брать кредит, угу. что он думает, он как пришел, как кто никуда. Угу. И потом вторая часть, что происходит на самом деле, куда пришел человек и как, и как кто он пришел. Угу. И кто Понятно. он является в этой цепочке главным, либо он проситель. Понятно, да. Ну, у нас в народе, если говорить широкую массу народа, тут мнение, что мы приходим в банк, и в банке мы берем деньги. Да? Раз взяли мы деньги, мы должны вернуть. Вот такой закон. Ну, Взял, вернее, так да, как будто бы у человека. Но здесь есть подмена, потому что есть понятие займа, когда приходит человек, у которого нет возможности создавать деньги, он их заработал, ну, допустим, он их заработал честным путем, то есть он отработал на заводе, получил свою зарплату 10 тысяч. Ну, скажем, зовут его Вася. Вася заработал 10 тысяч, у него есть 10 тысяч. А есть у него сосед Петя, которому 10 тысяч не хватает. Он обращается к Васе и говорит, "Вася, одолжи 10 тысяч. Он спрашивает, "Насколько?" Ну, условно, да? Он говорит, ну, на неделю. Через неделю я тебя отдам, получу зарплату. То есть взял, ты должен вернуть. То есть проходит 10 дней, если обе стороны добросовестно друг к другу относятся, то Вася дал на 10 дней там, 10 тысяч, Петя через 10 дней их вернул. Вот, ну, либо он приходит и говорит, Вася, извини, ну как бы зарплату не выплатили, то есть можно через три дня там ну, всякое бывает. Вот, Но ну, тем не менее, это нормальные гражданско-правовые отношения между гражданами. То есть это граждане, у которых нету возможности создавать деньги из ничего. Вот, э, сюда относятся положение 810 статьи. 810 статья, где указывается, что такое займ, что по договору займа. Одна сторона обязуется предоставить денежные средства, а вторая сторона, которая берет деньги, обязана вернуть то срок, который оговорен договором займа. Так вот, если Вася Петя отдал без письменных документов, без расписки, то нет никаких вот взаимоотношений. То есть по факту это на добросовестности основано. Но подтверждением договора займа, 808 статья гражданского кодекса, является расписка заемщика, либо иные Документы, ну, допустим, договор займа, по которому указывается, что на какой срок берется деньги. Если договором займа оговорены процент, проценты, соответственно, проценты должны быть уплачены. Вот. Это гражданско-правовые отношения между простыми гражданами. В чем разница в взаимоотношений между гражданином и банком? А разница состоит в том, что банк создает деньги из ничего. Он их печатает. Вот. И у нас система следующая. Значит, э, инстанция, которая печатает деньги в России, это Центральный Банк Российской Федерации. То есть мы открываем 86 ФЗ о Центральном банке Российской Федерации. То есть, если я не ошибаюсь, это как июль 2096 года был издан данный закон, где указывается, что Центральный банк является последним кредитором и единственным эмитентом денежных средств Российской Федерации. Об этом же гласит и 75-я статья Конституции. Так вот, разница между тем, что Вася на заводе работал, он дал время жизни своей, он честным трудом заработал, возможности другие деньги напечатать он не имеет. То есть иначе он будет обвинен в уголовном поменял преступлении. время на деньги. Да, поменял, ну как, он их заработал, он их не создал. В случае с банком есть понятие кредита. То есть чем отличается кредит от займа? Кредит от займа отличается тем, что одна сторона деньги создает, а другая их принимает в распоряжение. Но если центральный банк печатает деньги, они у него лежат на складе, у центрального банка, они не имеют никакой ценности. То есть деньги цены только единицы обмена. Но банки придумали схему, при которой из единицы обмена они становятся еще дополнительными активами. То есть есть дешевые деньги, есть дорогие деньги. То есть это вот и есть уже современный вид э, введения в заблуждение, если говорить юридическим языком, это мошенничество. В чем состоит мошенничество? А мошенничество состоит в следующем. Центральный банк Российской Федерации, он имеет право печатать деньги по закону, правильно? Но под что он их печатает в современном мире? Не под что. Ну чем обеспечен? Ничем не обеспечено. Об этом гласит 29-я статья. 86 ФЗ, там указывается, что рубль это ничем не обеспеченное обязательство Банка России. Ну это да, просто почему-то, я не знаю, очень много людей за последние, наверное, три недели, я слышал, что и рубль, ну как же, обеспечен там золотом где где откройте это, 86 блин? ФЗ там указывает 30 статья 86 ФЗ что соотношение между рублем золотом или иными ценностями не установлен 1 рубль равен 100 копеек 100 копеек чему равны? да ничем не равны 0 так вот... Ну, вот смотри 100 копеек, да? 100 копеек умножить на 0 сколько будет? 0 то есть современные деньги вот в современном мире, это касается не только России. Современные деньги это долг. То есть они печатаются под обеспечение обязательства уплатить позднее. То есть другое название обязательства уплатить позднее это Vexel. Vexel. Да. И билет Банка России, по факту, если перейти с французского, это вексик. Обязательство уплатить позднее. То есть срок платежа, у ну как у билетов Банка России. Один год. Хоть кто-нибудь когда-нибудь требовал у банка выплаты таких же однородных вещей, на которые были куплены. Ну, допустим, вы купили квартиру. Были использованы билеты Банка России. По закону повесили, вы вправе требовать еще раз денежную сумму на то, чтобы вот в экономику вошли в оборот вот эти вот активы. Вы их обеспечили своим трудом. То есть по факту граждане, создавая материальные какие-то ценности, ну что это там, телефоны на заводе, корабли, они имеют ценность по факту того, что люди вкладывают туда свой труд. То есть создают что-то новое. Банк-то что создает? Так, это подожди, это сейчас у меня сломается тоже голова пополам. Но... И сторону. Да, немножко стороны идут, допустим. Значит, здесь... билеты Банка России нет таких документов, что они хотя бы чем-то обеспечены. Более того, если мы откроем вестник Банка России, издается он ежегодно. Там указано, что билеты Банка России обеспечены долговыми обязательствами иностранных государств, стран НАТО. Значит, обеспечены они долговыми обязательствами, то есть долгами других стран от 67 до 96 процентов. Вот в 2015 году долговые обязательства стран США, Англии, Франции, Канады составляло 96 процентов. И только 4 процента внутренний долг. Вот как при этом можно жить? Ну... То есть это чужие долги. Их надо как-то ну, получить какие-то активы. Подожди, подожди. подожди. Ну. Я немножко верну тебя на землю. Мы отвлеклись. Я вот смотри, к тому, что я пришел, Петя, попросил у Васи денег долг. И у нас принято, что ты взял человека, отдай. Потому что народная молва... Соседи будут тебя не уважать. И Все правильно. Это нарушение принципа равенства сторон. Потому что Вася их заработал, он к не напечатал. Да, это понятно, это одно. И, и, ну, и вот это вот глубоко А здесь нарушение сидит... равенства сторон состоит в следующем, что банк нас вводит в заблуждение, что эта сделка, и это одно и то же. Короче говоря, пока что примите на веру, вот так вот скажем, что банк нарушает эту меру. Да. То есть он ничего не производит и отдает нам воздух взамен на наши блага. Да. вот, Но я к другому. Еще за них заставляют платить. Да, да, да. Теперь, что происходит, когда человек, вот, Петя не смог взять у вас 10 тысяч, пришлось ему пойти в банк, он начитался рекламу в метро, мне срочно нужно 10 тысяч, он приходит в банк. Что происходит, когда Петя, он думает, что происходит, когда Петя пришел в банк? Значит, что, какая процедура Петя не, не смог отдать деньги. Нет, Петя приходит Смотрите. брать кредит. Я поняла, Петя приходит брать кредит. официально деньги создает и распоряжается деньгами у нас Центральный Банк Российской Федерации. Что такое Центральный банк Российской Федерации, то по факту это иностранный агент на территории России. То есть он не принадлежит ни государству России, не принадлежит народу России. То есть в документах обозначено в 86 ПЗ, что это депозитарий мирового валютного фонда. МВФ. Петя этого не знает. Петя этого не знает, ему это не интересно, но он, ему удобнее думать, что это государство. Хотя на самом деле к государственным органам Центральный банк не относится совершенно. Но он думает, что банк это имя. имя это, такое, частная контора, да, это частная контора, которая имеет право печатать деньги. У него это эксклюзивное право э, установлено законодательством. Вот. При этом Центральный банк напрямую не имеет никаких отношений с физическими лицами. Так установлено законом. Центральный банк не кредитует э, граждан. То есть, ну нету такого, чтобы между ЦБ и, РФ и гражданином были выданы кредиты. Центральный банк должен кредитовать юридические организации. То есть любые. Но основная масса это банки. То есть банки их активы голые, потому что точно так же они обеспечены только лишь честным словом позднее уплатить. Вот, ноль. Центрального банка ноль и у банков ноль. Как банк может получить кредитную линию от, от Центрального банка, если у него ничего нету? По факту у него нет такой возможности. Поэтому банк может получить активы от Центрального банка, если банк будет выдавать кредиты гражданам, физическим лицам. Как сделать вас заложником системы? Вот есть люди. Петя человеке. Среди них есть наш Петя. Петя остро нуждается в деньгах. зарплаты ему не заплатили, и нужно отдать вася как бы долг, который он должен был вернуть еще там три дня назад. Не получается. Но он честный человек, он должен вернуть обратно Василию вот эти его деньги. И поэтому Петя пришел в банк и обращается. Условно он говорит: я хочу взять десять тысяч. И что происходит? На поверхности для него, да, вот для нашего Петя, что он обращается в банк, банк со своих активов выдает ему деньги. Но ну это не так, потому что происходят кое-какие другие вещи, которые не на поверхности. И все это обозначено одной очень емкой фразой. Банковская тайна. То есть банк имеет право без объяснений причин вам отказать и не выдавать информацию, которая касается банковской деятельности. Так вот я сейчас расскажу, что входит вот в эту банковскую тайну, то есть это внутренняя кухня, так сказать, для того, чтобы было понимание, какие процессы происходят. И не говорю, то есть Петя пришел в банк, и... и он также просит, как будто бы в долг, как будто у Васи, на такие же, что он считает. Это на как поверхности будет. Да, да. как будет. На самом деле у банка ноль, в центральном банке ноль вот сегодня. Но нужны деньги. У ЦБшки, у центрального банка, есть право их напечатать, нажать кнопочку и создать вот эту вот запись, либо напечатать купюры. Вот. И я сейчас объясняю, что 10 тысяч он просит, обращается в банк. В один банк пошел, отказал, другой банк отказал, а третий согласился. Он отказал почему? Потому что отказывают не человеку, отказывает банку. А, центральный ЦБшки банк отказывают. на самом деле отказывает центральный банк. Потому что банки кредитуются у ЦБшки под обеспечение резерва. А почему отказался самом... центральный банк? Ну, потому что у банков есть своя история, свой рейтинг. Они доб... одни добросовестно выполняют свои обязательства. То есть просто Петя пришел не в не тот банк ну, да. просить? Ну, у него же нет проблем, он развернулся, банков много, он приходит. Бывает же картина, у -у -у. в одном банке отказали, в другом отказали, а в третьем согласились выдать кредит. Вот. Хотя объясняют, что это в Пете дело, а на самом деле это не так. Это и есть вторая составляющая банковской тайны. Вот. и получается следующая картина он приходит в банк э, создает заявку да? банк обычно какие вопросы задает человеку ну, в том числе и нашему пейте первое фамилия имя отчество, дата рождения место рождения где прописан какая у него профессия какое образование э, сколько он зарабатывает в месяц какие у него есть иждивенцы какие обязательные затраты почему эти вопросы задаются Задаются эти вопросы, потому что банка интересует, чем обеспечено его обязательство уплатить позднее. Вот. Если оно не обеспечено ничем, ну рейтинг такой, ну пришел бомж, например, да, там одет, понятное дело, что вряд ли он будет там как-то вот, ну, не то, чтобы вернуть, а у него нет ничего, чем бы он мог распоряжаться. Вот. И поэтому таких людей отсеивают. Ну наш Петя, честный человек, он работает, у него есть активы, стабильно получает зарплату. Вот. И в связи с этим, задав ему все эти вопросы, банк что сообщает? Надо обратиться в Москву. Да? Большинство людей создается впечатление, что банк обращается в центральный офис своего же банка. На самом деле все банки обращаются в одно место. Оно находится в Москве, не длинное 12. Это центральный банк Российской Федерации. Тук-тук, они обратились в банк и говорят, у нас есть резерв 10 тысяч рублей. Резерв – это то, чем будет обеспечен данный актив. Так вот, ставка резервирования или же банковский мультипликатор, он в разные годы был разный у нас. То есть, если говорить 90-е годы, то банковский мультипликатор составлял 1 в 10. То есть, если человек просит 10 тысяч, то центральный банк имеет право создать 100 тысяч. Это в 90-е годы было так. Значит, начиная с 2007 года по 2017 год ставка резервирования составляла 4,25. То есть 10 тысяч это реальные деньги, которые обеспечены активами нашего Пети, а все остальные это пустые, созданы из воздуха, из ничего совсем. То есть получается так, что с 10 тысяч 400... как там? 4500. Нет, 425 но ну, мы пропорцию составляем, а, 420. 425 тысяч, это пустые деньги, из них 10 обеспечены активами Петра. То есть, таким образом образовывается такой некий пузырь. Если перевести на итальянский, это называется инфляцией. Да, 4. Да, 425 тысяч. пять тысяч. Из них 10 тысяч это вот этот Петин займ, который обеспечен его имуществом, его работы. Остальные это деньги из воздуха. Совсем. Uh -huh. Соответственно, под резерв Петин банк, в который он обратился, он получает кредитную линию 425 тысяч. Из них 10 тысяч банк выдает Петру, оформляется договор займа. Вот, и там начисление процентов. Хотя банк уже получил. Данная сделка должна быть закрыта в этот же день. Почему? Потому что Петя пришел. Он участник экономической деятельности. Он создает реальные активы. Банк не создает ничего. Он качает воздух по факту получается. И если бы был баланс сделки, то Центральный банк выдал билеты Банка России, долговые обязательства, да, уплатить позднее. И Петя предоставил кредитный договор, который тоже является денежным обязательством, уплатить позднее. То есть это применяется статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Она гласит следующее. Взаимозачет встречных однородных требований. То есть на этом Два сделку... Два на одинаковую сумму получается? Нет, просто был размен векселя, мена uh -huh. векселя. То есть 10 тысяч поменяли, ну, допустим, на две купюрки по 5 тысяч рублей. Uh -huh. Две купиры на 5000 или же 10 купюр по 1000 рублей умножить на 10. Итоговая это в этом случае 10 тысяч рублей да, номинал и в другом случае 10 тысяч рублей. Хорошо, вы скажете, ну, вот Центральный банк ждал 425, банк же должен вернуть туда 425. Что затратил Центральный банк, создав вот эти вот 10 купюр? по одной тысячи или же две купюры по пять тысяч. Есть такое понятие – это доход с выпуска денег. Называется это сеньорадж, сеньорадж – это доход от выпуска денег. То есть себестоимость купюры любой, неважно какого номинала, у нас какие номиналы есть, пятьдесят да. тысяч, нет, пятьдесят рублей, сто 100 рублей, тысяча рублей, пятьсот рублей и пять тысяч рублей. Да? 200 2000 наверное. Ну еще 200 тысячи появились но еще не видели их ну допустим вот эти все есть. себестоимость изготовления колеблется от рубль 20 до рубль 60 это себестоимость извините Здорово. себестоимость изготовления Правда, данных денег нет. да то есть краска вот эти защитные средства которые есть на купюре. себестоимость рубль 60 так вот, если мы рубль 60 умножим на 2, да, то это получается 3 рубля 60 копеек. Или сколько там? 3, uh -huh. 3 рубля 20 копеек, извиняюсь. Вот. То есть это фактическая затрата центрального банка. А все, что банк выпустил сверх того, то есть 10 тысяч рублей минус 3,20, да, у нас получается 9900. 96,80 копеек. и 996,80 копеек это чистый доход. При этом синераж не регулируется ни одним законом, ни одного ни одной страны вообще нигде не предусмотрено регулирование законодательств. Куда центральные банки девают данную прибыль? Нету. И в том числе и в России. То есть это и есть банковская тайна. То есть по факту банк уже получил прибыль. То есть все стороны являются выгодоприобретателями. Кроме Пети. Петя остался должником. То есть, если был бы баланс сделки, то по 410 закрывается вот данная статья. Центральный банк получил свой доход, банк получил свой доход, и Петя доводен. И 10 тысяч пошли в экономику, экономика развивается. Но банки, они привыкли получать все сразу же и при этом ничего не платить. И поэтому подписываются кредитный договор еще с уплатой процентов как будто бы данный кредит является таким же займом, как и у Васи. Вот. То есть у Васи нет возможности создавать вот эти все мультипликаторы, активы, деривативы и все остальное. А у банка такая возможность есть. Более того, банковский мультипликатор, он применяется еще в следующем случае. Для чего нужно много банков? А все очень просто, для размножения денег. То есть если банк... Выдал Пете, ну, допустим, один банк, а есть еще два банка, там три банк, четыре банк, пять банк, шесть. Ну, цифровыми обозначениями их обозначим. То здесь у них кредит, то есть они отгрузили эти деньги. То эта же запись размножается в банках, как тоже 10 тысяч, но уже как депозит, то есть как актив. Итого банк мгновенно вот с этих 10 тысяч сделал себе 1 миллион в 100 банков. То есть это и есть закон банковского мультипликатора. Более того, ставка резервирования 4,25, она применяется даже не при выдаче кредита, а при любой транзакции, которая происходит в банке. То есть перевод. Итого за один день, за один день банк с 10 тысяч сделал там около миллиона полтора. И получается, даже расплачиваясь вот. в магазинах картами применяется ставка резервирования Фильм. или же мультипликатора и банки получают извлекать постоянно непрерывную прибыль то есть и получается так что те кто находится в банковской системе наверху они имеют огромные активы денег вместо того чтобы ну, по балансу по мере там все это вращалось в экономику и заново возвращалось то у нас бы экономика развивалась и росла но мы же этого не наблюдаем сейчас все только разоряются и беднеют. Почему? Потому что все идет в одну сторону, вот этот денежный поток. Банк получил 425 тысяч. Центральный банк получил синий раз, Петя получил 10 тысяч. Но он еще потом должен еще отдать сверху. Хотя у Пети нет возможности иметь такой же станок и совершать такие же операции, как у банка. Ну, а по сути, главным звеном в этой серии получение прибыли является Петя, без него бы эта машинка не загрузилась. Да, то есть Петя является благодетелем, но ему еще внушается вот этот вот образ, ты же взял у нас деньги, верни, потому что мы тебя благодетельствовали, хотя все происходит с точностью наоборот. Но это незнание работы вот этой вот долговой экономики и психологический момент. Потому что тебе говорят, ты честный человек, ты взял деньги, верни. Но это взаимоотношения между гражданами, где нет тогда нет. и вот это вот... Нагрузка такая моральная, если такая сразу отходит, отпускает человека, потому что здесь он реально должен потенциал, а -а -а. взял чей-то, да? Да. А здесь ты ничего не взял, ты должен. Он дал. наоборот благодетель, он интересный. Ты дал. Дал. Он он просто тебя потом ввели в заблуждение, обманули, накололи, что ты должен. Да. А по сути ты приходишь в банк, там сидит операционист, ты же не у него деньги берешь, не у него. Сколько стоит на дает кнопочку. тебе деньги, не у него же ты берешь он, не у него, они просто... То есть подержку да. какой-то некой системы, которую в свое время запустили, система просто по вводу в долги населения. Да. Еще Генри Форд что сказал в 23 году? Что когда граждане узнают, как работает банковская система, то революция будет буквально на следующий день. Вот это и есть банковская тайна. Как работает долговая экономика? Почему у нас так сильно все не складывается? Потому что... Большинство людей, имея там высшее образование, и мы об этом не рассказали, они даже не подозревают, что вот это вот все происходит. Выгодоприобретатели все. Более того, банк, выдавая кредит, он страхует данные кредитные обязательства. И если в и что-то случается, не дай бог, ну там инвалидность, или же он умер, он все равно получает обратно возврат данных средств. То есть он не остается в прогаре. И потом обратите внимание, во время кризиса вы не видите умирающих с голода банкиров. Их активы растут. Почему? Бы еще, кто Потому что вот эти кризисы сами же банки создают. Потому что когда нам спрашивают, а почему у нас кризис? Один ответ всегда – инфляция. Инфляцию создают сами банки. Это и есть вздутие, когда создается мыльный пузырь, денежная эмиссия. Значит, если мы будем игнорировать вот этот факт и прятать голову в песок, фактически мы будем долги продавать не просто своих детей, но и внуков. Потому что, представляете, вы взяли 4,25% вы использовали, ну как бы еще должны вернуть, а остальные 95,75% это пустая масса, которая не обеспечена ничем, воздух. Сейчас резервирование увеличилось с 2017 года на 5%, вот, вернее с 4,25% до 5% у нас поднялось. Чуть-чуть у нас стало больше обеспечение, Но это не спасает ситуацию. То есть на самом деле 5% – это вот обеспеченные деньги, то есть реальный сектор экономики, где были произведены какие-то материальные активы. А остальная это воздушная масса, которая не обеспечена ничем. И этот долг никто никогда в жизни не сможет отдать. То есть это система долговой экономики. Чтобы отдать деньги, вот эти вот 95%, нам снова надо идти в банк и брать уже с учетом вот этих процентов еще продукты. Итого – у вас хлебушек пять лет назад стоил там 10 рублей, да, а сейчас он стоит 100 рублей, потому что это пирамида долгов, она постоянно возобновляется, она постоянно растет. А создаете эти долги вы, почему? Потому что вы позволяете, во-первых, печатать эти деньги, вы ничего не требуете взамен, и, собственно говоря, вы пожинаете плоды вот этой вот, не то чтобы несознательности, а Отсутствие желания разобраться в этом вопросе с точки зрения, вот как это правильно и как справедливо. То есть, по сути, в нормальном раскладе, как должно было бы это быть, вот в этой схеме, банк еще должен петь двести 200, 200 тысяч Половину, да. тысяч еще должен через дать. год. Да. Через год. За то, что он пользовался его. За счет пейте активов банк заработал. 400, Не только. Он 400. же еще зарабатывает на транзакциях. Он еще дальше зарабатывает, потому что как только образовался вот этот вот актив у банка, он уже не голый, он уже имеет актив. И вы, когда откроете лицензию банков, там что указано? Привлечение активы во вклады, потом посредническая деятельность, открытие банковских счетов. Нигде вы не увидите фразу кредитования. Нету такого. Открываем выписку Зигир на банке на любые. Вот ни одного банка нет. У них основной аквет 64,10, посредническая деятельность. Не, у нас есть отдельный аквет, выдача кредитов. Ни один банк не берет вот данный аквет. И никто на это не обращает внимания. такой процедуры не происходит. Такой операции Потому что есть. банк не выдает кредиты. Он является посредником в обмене долговых обязательств. больших, мена долга, да? Это все равно, что вы пришли в магазин, вы 5 тысяч разменяли на 5 купюр по 1000 рублей. Вы еще что-то должны? Ну, если вы разменяете. Нет, баланс сделки соблюден. А здесь, оказывается, за размен вы еще что-то должны сверху. Вот в этом и состоит существенная разница между займом и кредитом? Да, поэтому можно... Ну, конечно, человек, я же взял 10 тысяч, я же свои вопросы решил. Ну. По отношению к Васе, конечно, решил, ты отдал долг в 10 тысяч рублей. Угу. Ты отдал долг реально. Но ты деньги эти как бы создал, получается. Да. Вот в этой вот банковской Да, системе. ты инвестор экономики. Да. Ты благодетель, То есть с Васей вопрос решен, а банк тебе еще и должен. Поэтому вот тут вот эта вот позиция, что «а, я же должен». там это даже Не, обратите внимание, большинство людей, да, да, да. большинство людей не хотят видеть. Вот у нас сейчас есть вот такой вот большой банковский сектор экономики. Банки не занимаются инвестированием в экономику, банки не занимаются помощью в сельскому хозяйству сейчас. Более того, банки, например, они не оказывают никакой помощи. Вот, например, взял руководителя Альфа-банка Фридман и отказался помогать Министерству обороны. То есть они это делают по своему разумению, руководствуются внутренними инструкциями, видят и имеют только прибыль. Скажите, пожалуйста, с моральной точки зрения, когда все вот идет в одну сторону, и банки, вот эти все активы, более того, их там государство поддерживает, спасает все время, приголодающих пенсионеров. То есть это уже превышение меры и справедливости. О какой совести может идти речь в данном случае. То есть здесь момент следующий. Если вы эту систему поддерживаете, более того, я скажу так, что мировой валютный фонд, депозитарий мирового валютного фонда, по факту войны в Сирии, Войны в Донецке, в Донбассе. Вы оплачиваете это все налогами и кредитами. Вы являетесь соучастниками преступления. Если вы считаете, что это правильное действие, ну потому что вы не хотите в это вникать, то как раз-таки неправильное действие, если вы будете прятать голову в песок и игнорировать этот факт. Открываем учредительные документы Федерального банка Российской Федерации что там нигде нет указания, что это государственная структура. У ГРН начинается с единицы. С единицы начинается у ГРН всех частных компаний. Открываем международный каталог юпикд, д там черным по белому написано, что Центральному банку присвоен СИП-код, э, э, 611 99 611 насколько я помню если открываем каталог сикодов это банки федеральной резервной системы сша то есть в сша люди живут хорошо за счет наших вот этих вот заемщиков то есть по факту оплачивая не вникая вот в это все вы совершаете уголовное преступление по 275 статье измена государства она а коллекторы как бы служат кусок хлеба, вот это вот тоже все не всякие. Коллекторы по факту являются внутренними подразделениями банков по вышибанию долгов. То есть понимаю, что это все незаконное требование, понимаю, что у должника нет возможности добровольно исполнить, ну, из-за того, что он разорился там или еще что-то у него произошло. Ну, и, как это, э, истечение общих неблагоприятных. Обстоятельств, да, там Может быть болезнь, может быть потеря работы, кризис тот же самый. Кризис опять-таки же банки создают, ссылаясь снова на кризис. Вот. И получается следующая картина, что создавая подразделения тайны, они отделились, сказали, что это вообще к нам никакого отношения не имеет. Почему? Это все банки белые кушистые, а коллектора плохие. На самом деле это внутренние подразделения банков, как бы, которые вышибают долги снова в пользу вот этой вот системы. Есть, зачем это все нужно, да, вот спрашивается. А нужно следующее, это контроль. Потому что человек, который занимается поиском того, чтобы заработать какую-то копейку и отдать за долги, он ни о чем другом больше не думает. У него нет времени разбираться, какая система справедливая и несправедливая здесь находится. правильные ли образование дают их детям. То есть человеку уже это все не интересует. Потому что когда человек задавлен моральными проблемами, культурных вопросов перед ним не стоит и мы сейчас видим вот эту вот массовую деградацию почему потому что человек под давлением вот этих неблагоприятных обстоятельств он начинает превращаться в животное вот это по факту есть, есть эта система дергания управления вот этих вот винтиков которые по факту могли бы быть свободными людьми совершать свободный выбор но они вот в этой системе уже как батарейки подпитывают это все То есть вот такая вот Модель взаимодействия. Поэтому ваш выбор, значит, искать, добиваться правды в этом вопросе, устанавливать истину и тогда принимать решение на основании осознанной информации. Потому что если ты знаешь вот эту всю информацию, ты не имеешь никакого морального права платить банку кредит раз-таки Тем более финансировать <смех> иностранное государство. Не то чтобы иностранное государство, а вообще частную корпорацию, Федеральная резервная США, не принадлежит народу США точно так же. Она точно так же его эксплуатирует. Это всемирная система, это не только в России. нам эта беда пришла тогда, когда развалился Союз и поставили вот этого троянского коня. Скинуть мы его не можем, потому что внутри Российской Федерации, внутри Российской Федерации скинуть его невозможно. Потому что так прописано законодательство. Это кошка, которая гуляет сама по себе, государство на него никак не влияет. И СЦБ, из, из Центрального Банка Российской Федерации, запрещено кредитовать правительство Российской Федерации. То есть мы обратно в бюджет оттуда ничего не получаем. Мы туда только отдаем. Все. Если вы считаете, что, в общем-то, это правильно и справедливо, ну, значит, мы заслуживаем вот такой жизни, которая у нас сейчас есть. Такая вот. Бали. Такая ситуация. А машину-то новую, да? Ну, так пожалуйста. <с palm -р> как, как я видел, вот АК, АК едет, сзади написано, зато не в кредит. Нет, пожалуйста, просто на, на самом деле тут надо менять саму систему, потому что расставщичество и с моральной точки зрения, и с точки зрения законов – это преступление. Да во всех религиях это Во всех религиях запрещено. Почему? Потому что это тайная эксплуатация человека человеком. Потому что явное рабство, вот смотрите, обратите внимание, в США было явное рабство, когда рабами торговали, и война Севера и Юга. Что это такое? Когда появились бумажные деньги. Север уже печатал бумажные деньги, а Юг был явным рабовладельцем. Вот, сейчас надо ответить. Вот, на чем мы остановились? Война северо-юга. Война и юга То есть за что была война? Было явное рабство и другое рабство, другой вид рабства, когда раб даже не подозревает, что он раб данной системы. То есть современный раб имеет содержание менее чем на один месяц, даже на месяц не хватает. Вот. И у рабовладельца нет обязательств его кормить. То есть если раньше раба нужно было дать ему крышу над головой, если нужно было его накормить, в случае, если он заболел, его надо было лечить, вот, то на сегодняшний день у современного раба такое положение, что у рабовладельца нет никаких обязательств перед своими рабами. То есть центральный банк не имеет никаких взаимоотношений с гражданами физическими лицами. При этом все получает туда, все в одну сторону. То есть это система современного раб. Более того, современный раб даже гордится. То есть, когда менеджер там, зарабатывает вот эти 40-50 тысяч, он считает, что он чего-то достиг. О, я купил планшет в кредит. Да, атрибуты успешной жизни. То есть это, по крайней мере, наивная точка зрения. Почему? Потому что э -э, растопсический процент запрещен, поскольку это тайная эксплуатация человека человеком. Потому что если у кого-то прибыла, то у кого-то это убывает. Причем очень серьезно. Вот. И мы сейчас замечаем, как все вот потихоньку, то есть вспоминаем, да, когда Союз развалился, было оживление экономики там, задвигалось, когда только началось кредитование. Почему? Потому что в социалистической системе не было никаких кредитов, все было обеспечено. Мы имели там недвижимость, квартиры, какие-то там были активы, заводы, то есть потом все это покрылось вот эти вот паутины кредитной массой. И мы сейчас наблюдаем, ну вот 18 лет прошло. 26 лет, да, там существование российской... Ну, больше 20 лет. Вспоминаем, Федеральная резервная система США была создана в 1913 году, 23 декабря. Когда разразился кризис в Америке? В году. Великая депрессия. В 2009 году. Великая депрессия. Сколько лет прошло? 16, 16 лет. То же самое у нас. Пришла данная система, 16 лет прошло, мы в Великой депрессии. Это те же самые действия циклические, которые идут по кругу. Более того, когда была Великая депрессия, в Америке умерло 5 миллионов человек от голода, когда было изъято золото за долги. Кредитование там было, когда на биржах играли, да, люди отнесли туда свои активы, а потом они в одномоментно стали нищими. Сейчас мы наблюдаем такую же картину у нас. То есть данная система долгов, она не имеет никакой перспективы, никакого развития. То есть, А мы как батарейка ее подпитываем, понимая, что вот мы же совестливые, мы же должны отдать. Мы дальше питаем данную систему. Правильное действие, когда люди осознали и в один момент прекратили питать данную систему. Да, очень больно. Кто-то там потеряет какую-то там надежду, кто-то там испортит кредитную историю, вот многие говорят, я боюсь испортить кредитную историю, все. Но это как белка в колесе, такие сигнальчики такие, тебя. Как ослика за морковкой ты бежишь, атрибуты успеха, морковку видишь, вижу, нюхаешь, нюхаешь, кушаешь, нет. Здесь то же самое, понимаете, мы гонимся за атрибутами успеха, залезая вот в эту кабалу, она, естественно, преподнесена нам в такой красивой оболочке, потому что это якобы успешная жизнь. На самом деле это фактически откат назад. Вспоминаем, Советский Союз выпустил человека в космос, наилучшее в мире образования, где растосический процент был ну, категорически запрещен, как эксплуатация человека человеком. Сейчас вот в этой вот долговой экономике мы как-то там барахтаемся, выживаем, и вот эта патриотическая риторика, она просто прикрывает наше медленное умирание. Все, другого нет. Поэтому, если вам информация была полезна, значит, мы не зря потратили свое время. А выводы, пускай каждый для себя делает сам. Да. Ну вот, можно теперь есть что послушать, о чем поговорить на кухне. Всем пока. До